Пойму те, чьи чувства убили, так упорно и мерзко, без маски и грима, часто так, обижая, учили быть упорным, красивым, не внешне, нет, быть красивым в поступках и сдержанности, проявлять себя в жизни людей с ярким нравом и даже чьим-то спасением. И атаку стала быть сильной двигаться к цели и быть активной, не смотреть на слезы, желания, время остановить, идти вопреки, а не по течению плыть, быть доверчивой, где-то даже наивной. Не по возрасту, нет, а потому что это в меня вшито. Видеть в людях добро, даже если это слепое пятно. Знаю, жизнь свою пишем мы сами. Стиль, походку, манера, сознание, Да и силу свою набираем только в том, Чем живем и что знаем. И в любовь верить нужно, в семью, Даже если одна на краю. Я устала быть сильной, Но где-то в глубине недр Из гадства и бреда Слышен голос «Ты будешь такой, Чтобы боль обошла стороной».